Ну что, продолжим? Мы остановились на Грибоедове. На Грибоедове, да. Но мы вот а, обозначили основные вехи его биографии. Мы остановились на том, что он победил всех, но не победил цензуру. Более от ума всеми, при... Горе, думаю, всеми да. признано, но издавалось только после... Ну, расходилось в списках, да, расходилось в списках. Могу сказать, что это интереснейший период в развитии русской культуры и прежде всего русской литературы, которая именно в это время начинает развиваться в самую сильную и глубокую литературу мира, при всем моем почтении к английской литературе с Диккенсом и французской литературе с Стендалем и Бальзаком и так далее и тому подобное, конечно, можно сказать, что русская литература в ряду всех мировых литератур является совершенно уникальным явлением. Именно русская литература подняла самые глубокие проблемы современности, именно русская литература решала эти проблемы, что и делает литературу художественной на высочайшем художественном уровне, потому что, повторяю, что при всем моем уважении и любви к литературе, например, западноевропейской, потому что литература... Азиатская для нас все таки ну как бы сказать, является весьма специфической. Я понимаю, что «Сон в красном тереме» – это великий роман китайской литературы, но для меня это, человека глубоко литературного, это очень большая специфика. И, конечно, сравнивать художественный уровень русской литературы с литературой западноевропейской – Европейской ты видишь, что это чрезвычайно одаренные, талантливые писатели на Западе и такие невообразимые мастера, как Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов. Литература наша вот в этот период начиналась необыкновенно счастливо. Наверное, Вообще нельзя назвать такого благоприятного периода для рождения столь мощной литературы. Что я имею в виду? Во-первых, наличие поразительно талантливых, гениальных людей. Это и представители старшего поколения, Крылов, Державин. Один гениальный баснописец. жанр безумно трудный. Безумно трудный. Начало европейской басни, это изоб и Федор. То есть греческие авторы, и затем а, западноевропейская Басня дает самый удачный вариант возвращения к древнегреческой – это Лафонтен французский. Ну, когда сравниваешь Лафонтена и всех прочих европейских поднаписцев с Крыловым, ну, просто поражаешься тому, как Крылов угадывает этот минимум слов – и максимальная выразительность образа. Господи, боже мой, там, что придумывает Лофонтен в этой самой вороне и лисице? А Иван Андреевич говорит, а в сердце, в сердце всегда тыщит уголок. Все. Все. Все нагромождение слов Лофонтена. Вся эта шаткая, нелепая конструкция и исключительная выразительность, которые входят в язык, естественно, как будто это народ-языкотворец. Как необыкновенно удачно выразился нелюбимый мной Маяковский на смерть Есенина, «У народа, у языкотворца умер звонкий из бугдыга под мастерье». Гениальное, сказано. Народ языкотворец, народ творит язык. Писатель любой, какой бы он ни был гениальный, он подмастерье. Подмастерье все. И Толстой подмастерье, и Лермонтов подмастерье, и Достоевский, и Чехов. Не подмастерье только Пушкин, потому что он гений. Он... Так понял стихию языка, что один смог ее изменить, направив ее в верное и плодотворное русло. И, собственно говоря, мое глубокое убеждение, что мы как государство держимся на языке. Это самое главное скрепа наша этническая. Мы русские, потому что говорим по-русски. Итак, необыкновенное количество талантливых людей. Вот, кстати говоря, существует масса всевозможных загадок истории, занимательных необыкновенно, но неразрешимых, как в случае с египетскими пирамидами или там Бальбекской платформой. Но вот та загадка, на которую... Историки и популяризаторы различные редко обращают внимание. Это загадка, когда гроздь, гроздь талантливых людей, вот это какая-то таинственная гребница. Посмотрите на итальянское возрождение. Это же просто какой-то... Какой Источник, какая-то сила прет вот всех этих людей. От великолепной плеяды художников, которые вообще меняют все представления на изобразительное искусство, до таких людей, как Макеавиль. Мыслители, поэты, Данте, как родоначальник возрождения, Все, Потом Италия не произведет ничего. Абсолютно. Она будет производить людей весьма талантливых. Пожалуйста, Леопарди очень талантливый поэт. Но Леопарди и Данте это смешно сравнивать. Ариосто талантливый человек, но Ариосто и Данте тоже несравнимы. Ариосто это блеск, Данте это мощь. Данте создает итальянский язык. Всё, Италия иссякнет навсегда. Вот загадка природы. И Россия, которая производит первостатейные таланты и гениальных писателей в течение ста лет. Потом взрыв серебряного века, его разлетающиеся осколки, и все. Но это все правда совпадает с концом вообще книжной культуры и с концом э, той культуры, которая существовала до культуры постиндустриального состояния и. Э, Культуры электронной, как ее можно наверное, так назвать. Во-первых, вот это совершенно фантастическое одновременное рождение таких потрясающе разных талантов. Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, Гоголь. Ну, Достаточно просто назвать эти имена и сказать, что эти люди современники, и это уже непостижимо. Это уже непостижимо. Для другой нации рождение одного такого писателя, одного такого деятеля – это событие на века. А здесь Крылов. Он совершенно равновелик с ними, потому что человек, потрудившийся над созданием литературного языка, так как потрудился Крылов. Да господи боже мой, мы все же вышли из Крылова, мы все вышли из Ивана Андреевича, дедушки Крылова, потому что мы все начинались Батин, мы начинались. с стихов русских классиков о природе, и все начинали с крыловских басен. Мы видели в них житейскую мудрость и не обращали внимания на их исключительное мастерство и на глубочайшее проникновение этого человека в стихии языка. Он и поражен то был Грибоедовым, и не мог ничего другого сказать, как только вот Грибоедов, вот удивил. Именно тем, что он понял, что Грибоедов точно так же глубоко постигает стихию языка. Чрезвычайно важно то, что литература начинается с литературной дискуссии, с литературной борьбы, с конкуренцией, которая есть основа любой жизни. Возникает два лагеря в русской литературе. Это же замечательно! Это спор, это дискуссия, это взаимные колкости, подтрунивание вплоть до прямых, оскорбительных эпиграмм Пушкина, самого молодого участника Арзамаса. Возникает с одной стороны беседа любителей русской словесности – а с другой стороны возникает литературное общество Арзамас. И правительство не вмешивается в это нисколько, абсолютно, потому что предмет... Этих дискуссий академичен и правительство не занимает. Это не освобождение крестьян, это проблемы лингвистические, проблемы языка. Затем блестящий литература ВЕТ уже советской эпохи Юрий Николаевич Танянов напишет книгу «Архаисты». Инноваторы. Он обратится к этой борьбе литературной начала 19 века, первой четверти 19 века и покажет все ее значение и всю глубину и диалектическую сложность столкнувшихся позиций. Беседа любителей русского слова это, в общем-то, представители старшего поколения. Это Александр Семенович Шишков. Александр Семенович Шишков, можно сказать, такая весьма странная фигура в русской истории. Странная именно потому, что. Это человек, который как бы остался в тени, в общем-то, исторической. Я посмотрел современные учебники истории, вот буквально последние, и Шишков либо вообще не упоминается, либо упоминается как человек реакционного направления. Злейший враг Шишкова. Александр Сергеевич Пушкин напишет «Сей старец к нам, он блещет средь народа священной памятью 12-го года». Это тот Пушкин, который писал «Уму есть тройка супостатов, шишков наш, шаховской, шахматов, но кто глупее стройки той, шишков, шахматов, шаховской». Это одна сторона отношения к э, Шишкову. Другая сторона, та, о которой я уже сказал, он блещет средь народа священной памятью двенадцатого года. Если посмотреть послужной список Шишкова, то <смех> тогда, естественно, возникает вопрос, а почему же о нем вообще ничего не говорится в учебнике по истории для современной школы? Александр Семенович Шишков родился в 1754 году и умер глубоким старцем в 1841 году. Он из мелкопоместных дворян. Его отец был инженер-паратчик. Давайте посмотрим на его послужной список. Он полный адмирал, каковых в истории русского флота было не так уж и много. Генерал-адъютант, это при Александре Первом, государственный секретарь после Спиранского-то. Кен заменил Александр Спиранского Шишковым. Он министр народного просвещения в четвертом-двадцать восьмом году. Его сменил на этом посту Сергей Семенович Уваров, граф, автор знаменитой Народности, православия, народности и самодержавия, триады. Муж, муж э, сестры. Да, Лунина. Лунина. Да, да, да, да, да. Пропал неизвестно. Да, да. Неизвестно. как. ушел из дома еще, да? Ну, Он с 1813 года все тот же Шишков бессменный до смерти президент Российской Академии. Российская Академия и Российская Академия наук – это два разных учреждения. Российская Академия наук занималась науками естественными. Российская Академия занималась науками гуманитарными. Прежде всего это – язык русский и история. Именно эта Академия Выпускает первый академический словарь русского языка, и Александр Сергеевич Пушкин пишет, когда заглядывал я в старь в академический словарь. Лингвист и писатель, член государственного совета. Николь. Это все Николь. один Николь. человек, человек от да? Ты первый обратил на это внимание. А кого Шишков привел в Российскую а, академию? Он привел своих противников. Это уровень дискуссии. Они были его идейные противники. Но он понимал, что они талантливые люди, что они создатели этого современного языка. И он, президент этой российской академии, предлагает им сотрудничество. А это для... 19-го, да и для сегодняшнего дня, это объективность высочайшая, научная. Причем он был человек, который страстно защищал свои позиции. Он был архаист. Он был. Человек, который считал, что русский язык в страшной опасности, потому что он видел, с какой бешеной скоростью русский язык наводняется грецизмами, то есть заимствовал его в французском языке. Он понимал, что лидер этого направления, которые усиленно прыскивает от чужда русскому природе русского языка грамматику, словарный запас, лексику, он понимал, что вождь всего этого направления, враждебного ему, это Карамзин. Но именно Карамзина он и приведет в Российскую Академию. Карамзин станет российским академиком по представлению Шишкова за свои исторические труды. Не лингвистические, а исторические. Шишков говорит, что мы спешим, опережаем время, нельзя отказываться от того, что говорил Ломоносов о э, теории штилей. Штиль возвышенный, стиль высокий, стиль обыденный и стиль подлый, это стиль оды и трагедии, это стиль драмы и литературных посланий и подлый это стих. Это комедия, эпиграмма и так далее и тому подобное. Научные обоснования Шишкова были очень слабыми. Его познания в лингвистике были невелики, хотя бы потому, что лингвистика как наука, русская лингвистика, только начиналась. Но Шишков... И здесь успел. Он в 1803 году издает свои рассуждения о старом и новом слоге, а в 1805 году он публикует, и за это ему огромное спасибо, он публикует свой перевод "Слова о полку Игореве». Слово о полку Игореве найдено в знаменитом археографом и собирателем древности русским аристократом богатейшим человеком того времени Мусином Пушкиным в Ярославском монастыре Мусин-Пушкин уезжает из Москвы в двенадцатом году от Наполеона забыв забрать список слова о полку Игореве слова о полку Игореве список тот древний список сгорает в, во время пожара московского но уже есть списки, есть перевод шишковский, и таким образом этот памятник, в общем, практически на 100% восстановлен, несмотря на то, что оригинал, древнейший список, который был, он сгорел в пожаре 2012 года. Все соображения сторонников того, что слово о полку Игореве произведение гораздо более позднего времени, о том, что Мутин Пушкин имел фальсифицированный список и не случайно забыл его в... Уезжая из Москвы, это все пустые, вздорные разговоры. Они основываются именно на этом печальном происшествии, что список сгорел. Но сгорел не только этот список. Сгорела библиотека, драгоценная для российской истории Мусина-Пушкина. Так получилось. Вокруг Шишкова создается группа его единомышленников. Шишков... Не обращает внимания на то, а нужно было обязательно обратить внимание, вот это он знал, и это прошло мимо его сознания. Тогда бы он не сделал столь ошибочных выводов. Шишков не обращает внимания на то, насколько был засорен русский язык эпохи Петра Первого. Ключевский очень любил над этим издеваться, но и справедливо, потому что когда читаешь какие-либо частные письма эпохи Петра Первого, то диву даешься. Это вообще что за волепюк? На каком языке это написано? Это слово польское, это голландское. Это немецкая, это искорёженная до неузнаваемости английская, это немецкая. Это Пётр, это пишет русский император, который подписывается в Минхер, в Минхерс, он начинает свои письма, так он начинает свои послания, и потом чего там только нет. Пётр человек фантастически восприимчивый лингвистически. Ну, кроме того, он русский царь. И посему он считал, что он знает немецкий, голландский и английский. Вот. Потому что он был русским царем. Да. Поэтому. хотя бы поэтому, да. И поэтому он, тоже сомневшись, разговаривать с голландцами по-голландски... Но голландцы берут с собой переводчика. Царь говорит по-голландски, выстраивая свою речь, он обращается к родному языку, и переводчик переводит. Таким образом голландцы понимают суть того, что говорит царь. Когда начинается разговор в деталях, деталях, а детали – это деньги, тогда разговор переходит на только на переводчика, потому что они не понимают, что по-голландски говорит царь. Вот. такого же его знания и немецкого. Он и по-русски писал с грубейшими ошибками. А уж все вот эти свинопасы Егужинские, который стал прокурором Российской империи, продавец пирогов с зачатиной Меньшиков, герцог Ежорский и так далее и тому подобное. Это все еще те грамотеи, и они тоже. Из французского у них любимое словечко «куртуазный», из польского «шлихетство», «дворянство», из немецкого «минхерц», вот, «их бенлибе» «минхерц», «я тебя люблю». И конструкции грамматические, какие бог, так сказать, дал в голову. Ну, окно прорубили, и окно прорублено. Из а, да, огно, окно прорублено. И любой, если бы они тогда были, российский лингвист пришел бы в ужас от состояния русского языка первой четверти до 18 века. Значит, а какую я... позицию во всем этом занимает Грибоедов? Грибоедов младший архаист. То есть это Группа молодых писателей, которые в целом согласны с доводами Шишкова. Если Пушкин член Арзамаса, Арзамас – это Жуковский, это Карамзин, это Пушкин, и это как, как бы будущие западники, а Шишков и молодые Грибоедов и Кихельбекер – это как бы будущие славянофилы. Шишкова вашего позволения. Александр Семенович, Там в библиографии я указал его записки. Они очень интересны, и именно в силу своего интереса они первоначально были изданы не в России, а в Берлине. Не, не проходили они российскую цензуру. Никак. Устав, который был создан самим Александром Семеновичем, и этот устав Пушкин и другие литераторы называли чугунным уставом. Так вот, переводчик французских комедий Александр Сергеевич Грибоедов становится на позиции шишковистов. Он разделяет теорию стилей. Он говорит, что время классицизма еще совсем не, отош не отошло. Но с точки зрения писателя он должен представить какие-то доказательства. И он представляет это доказательство. Это комедия Гуриатома. Она написана по канонам классицизма. И это неправда, что в комедии «Горе от ума» есть какие-то остатки классицизма. Ничего себе остатки. Основной принцип классицизма – это три единства. Единство времени, единство действия. Вот они все присутствуют в комедии. Говорящие фамилии, да ради бога, сколько их в Горе от ума, скалозуб, фамусов. Фамус по латыни это семейство. Стало быть, фамусов это человек, отец семейства. Старуха Хлестова от русского хлесткий. Она автор э, светских приговоров. «Скалозуб», молчалин репетилов от французского репетэ повторять. То есть вот этот принцип говорящей фамилии, он э, вполне соблюдается в «Горе от ума». Горем Темой «Горе от ума» становится столкновение. Нового и старого – это общественный конфликт и Комедии «Горе от ума» становится потому, что здесь есть двойной конфликт. Второй конфликт – это конфликт личный, частный. Это конфликт любовный, который заключается в том, что Чацкий не понимает отношения Софии к нему, он не видит очевидного, А Грибоедов выстраивает комедию необыкновенно искусно, и там есть сцена, когда Молчалин падает с лошади, это видят и Чацкий, и Скалозуб, который, как и свойственно Скалозуба, замечает, что он затянул поводье, жалкий же ездок. Вот, то есть он, как офицер-кавалерист, видит ошибку Молчалина. Но поведение Софии не оставляет никаких сомнений в том, что между ней, ней и Молчалином отношения самые нежные и молчалин и есть герой ее романа. Но Чацкий упорно этого не видят. Почему? Он зашоренный человек, и он не может себе представить, как Софья с ее умом, а Софья умна. С ее волей она волевая девушка. С ее смелостью она ведет себя крайне смело и идет против э, всех э, общественных установлений. Как Софья может полюбить такое ничтожество? Причем у Чацкого есть очевидная оговорка. И это все опять-таки рассчитано Грибоедовым, который строит, в отличие от классицизма, не героя маску, который должен выразить некое мнение, а русский писатель Грибоедов пытается сделать вот этого. Героя комедии, написанный по канонам классицизма, он пытается его сделать психологически сложным, живым человеком. И Чацкий оговаривается, когда он смотрит на Молчалина, он говорит, и это разгадка, но он не понимает, что он сам произносит разгадку, он говорит, муж-мальчик... Муж-слуга из жененных пожей. Достойный идеал московских всех мужей. И здесь мы должны сказать, что еще одним э, сильным местом комедии является то, что Александр Сергеевич Клипоедов описывает картину. Ему лично прекрасно знакомую. Он всех этих людей знает. В Москве долго, долго толковали, когда прочли ужасную комедию Айсан Ну, как же Саша мог? Ну, как он мог? А Хлестова это кто? стали подбирать прототипов. Это было интереснейшее занятие для Москвы. Могу себе представить. Да. Никто не хотел в этом сомневаться, но все в этом участвовали. И главное было от себя отвести. Не сомневаться, никто не хотел на себя на примерить. На себя примерить. примерить. Да, совершенно. Ну как же Саша мог? Я еще, когда начинал работать в «Известиях», рядом с «Известиями», вот этот, э, это старое здание Известий, которое вмонтировало в новое здание. Вот серое здание Известий. Сюда ближе к э, улице Горького, как она тогда называлась, сейчас Тверской улице. Сюда ближе стоял, выходя за красную линию, старый особняк. Его называли домом Грибоедова. По легенде он прямо, принадлежал новую Тверской бульвар. Нет. Это выглядело следующим образом. Вот это Тверская, вот сюда к центру. Вот нынешнее положение памятника, потому что раньше он находился вот здесь. Это кинотеатр «Россия». Здесь раньше был Страстной монастырь. Отсюда это Страстная площадь. Вот здесь... Дмитровка или улица Чехова, да. Вот здесь помеща... помещается старое здание известий, конструктивистское, построенное в 20-е годы именно для известий. Вот здесь помещался этот особняк, он выходил за красную линию, а вот здесь на углу был двухэтажный э, кинотеатр. Я еще афиши для него делал. Он назывался «Кинотеатр Центральный». Затем в «Известие» приходит главным редактором зят Никита Сергеевича Хрущёва Аджубеев. Да. И вся эта вот весь этот ансамбль Пушкинской площади по эту сторону, по известенскую сторону, его не устраивает. И он решает построить вот то, что сейчас есть. Новое здание известий. Ну, вначале он размахнулся на 18-этажный небоскреб. Слава Богу, не получилось. Да, но не получилось. Нет. Тут э, сам Никита Сергеевич сказал, нет, нам это, не нужно, это в центре Москвы, это подавит все остальное, что это такое, это рядом, в общем-то, с Кремлем сдвигать такое это не нужно. Это ему не разрешили, но вот это новое здание разрешили. И встал вопрос о судьбе этого особняка, по поводу которого историки Москвы до сих пор спорят. Там он действительно принадлежал какое-то время близким родственникам Грибоедова, и поэтому Булгаков так саркастически пишет, что он читал знаменитую комедию своей тетки, которая по полу лежала в это время на Софе и так далее, и тому подобное. У него там свой сюжет в этом самом в «Мастере Маргарите» с этим «Массолитом» или «Домом Грибоедова». Ну, в Москве его так и называли «Дом Грибоедова». И я вот мимо него ходил в проходную на работу, Несмотря на вопли всех историков Москвы и всех защитников старого, Джубей принял решение снести этот особняк, его снесли, закатали асфальт. И таким образом, да, вот оно, вот это, вот это здание, да, оно было уничтожено. И сейчас здесь вот выровненное в вот это новое здание громадное. Вот. Ильич, да. если переходить к его судьбе, мы с ним расстались в период преддекабрьский. Так его судьба неотделима от этого литературного процесса. Она неотделима от литературного процесса, потому что в это время литературный процесс очень сложный, и в нем очень многое перемешалось. И важно посмотреть, с кем дружит этот человек, который занимает вот эту архаическую позицию в возникшем литературном споре. А друзья-то у него самые неожиданные. С Пушкиным они хорошо знакомы, но не более того. Два очень сильных характера, два необычайно одаренных литературных человека воспринимают друг друга как соперники – Пушкин в ссылке, Грибоедов в Москве, Петербурге, Кавказе и так далее и тому подобное, он свободный человек. А компания у него более чем странная. Если не брать, я не беру его светских знакомых, вот эта четверная дуэля, о которой я говорил, а вот компания литературная. Самым близким человеком Грибоедова является Фадей Болгарин. Тот самый Фадей Булгарин, про которого Пушкин написал наибольшее количество совершенно уничижительных эпиграмм. Фадей Булгарин пока еще либерал. Но человек необыкновенно ловкий в плане предпринимательском, редактор э, «Северной пчелы», популярной газеты и так далее, и тому подобное. Здесь надо сказать вот что. Возвращаясь в XVIII век, мы должны сказать, что Россию научил, Россию, дворянскую Россию научил читать Николай Иванович Новиков. Известный русский просветитель, известный русский масон, известный русский писатель и так далее. И так далее и тому подобное, он издатель первых русских журналов, знаменитого трупня, живописца и так далее, тиражи его журналов достигали тысячи экземпляров, где тогдашней Россия это фантастика. И дворяне, дворяне, уездные дворяне, которые живут в своих поместьях. Они спрашивали друг друга, а вы какой журнал выписываете? Это стало модным спрашивать. И стыдно было отвечать, что я никакой журнал не выписываю. Это было признаком ну, как бы сказать, моветона, дурного тона, низшей градации и так далее и тому подобное. Вот Николай Иванович Новиков, с одной стороны, а с другой стороны, вот это самый интерес, а вы какой журнал выписываете, они приводят к тому, что Манилов, который ничего не читает, говорит Чичикову, ну, разве что почитаешь Сына Отечества. И действительно у него в кабинете лежит, том журнала Сына Отечества открытый на 14 странице. Несколько лет он открыт на 14 странице, но неважно. Но Манилов из тех уездных дворян, которые выписывают сына, Отечества», он его не читает. Но выписывает, значит, это прилично выписывать журнал. И вот это время, о котором мы с вами говорим, 10-20-е годы, это необыкновенное оживление журнальной деятельности. Теперь русские дворяне уже всерьез начинают читать. Ну, что-нибудь занимательное, конечно, ну, например, библиотеку для чтения, барона Бромбеуса и так далее и тому подобное. Но обратите внимание, Гоголь, конечно, чуть-чуть пережимает в ревизоре, но там-то разговор, когда уже Городничиха и, и, его, и ее дочка начинают говорить с дорогим гостем, с тайным агентом правительства, с Христаковым, они говорят с ним о литературе. И Христаков, естественно, говорит, что это он все написал. Но эти имена им известны. Это как бы, понимаете, Появляется такой некий код об опознавании интеллигентности. Вот если гоголевскую коробочку спросить, какой журнал она выписывает, она не поймет, о чем идет речь. Понимаете? А если... В городе у губернатора спросить, какой журнал он выписывает, там поймут, и там скажут, что выписывают, конечно, «Сын отечества. Хотя на, на, на самом деле, наверное, выписывают библиотеку для чтения с бароном Брамбеллзом. Это очень важное обстоятельство. Русское дворянство начинает читать. И... Здесь появляются удачливые и неудачливые издатели. Пушкин не очень удачливый журналист, как он себя называл, то есть редактор журнала. Он не очень удачливый издатель. Современник идет, как он сам писал, ни шатка, ни валка. А вот Фадей Булгарин, я помню, Фадей Булгарин, Который после декабрьского восстания так это перекачивает из либерального лагеря в охранительный и начнет постукивать на всех своих друзей-литераторов в третье отделение. И Пушкин напишет, не то беда, что ты поляк. Мицкевич лях, Костюшка лях. Да будь хоть жид, да будь татарин, Беда, что ты Видок Фиглярин. Видок это стукач. Вышли записки известного полицейского сыщика французского «Видок», Они были необыкновенно популярны. И словом видок Пушкин дает прямую намек на связь булгарина с третьим отделением. Ты видок, ты стукач. Как, И вот этот как, человек. Как он отреагировал, интересно? О, Булгарин относился к этому с величайшим равнодушием. Равнодушием, да. И когда Дельвик за какой-то отзыв Булгарина вызвал его на дуэль, то Булгарин, как и Чаадаев, нашел, нашел в себе смелость отказаться от дуэль. Но он сказал, передайте барону Дельвику, что на своей жизни он провел более крови, чем он чернил. <свят> И мне с глупостями не суется. Все. И общество оказалось на стороне Булгарина. Потому что он-то повоевал. В том числе на стороне Наполеона против России. Вот что было очень слабым местом в биографии. И в России-то он оказался как военно при этом, при этом он был неизвеститель. Чадо... Да. Как, как, какие да. либеральные времена? Так какие вот такие либеральные... вот либеральные времена так, Николаевская реакция так, такие так, вот либеральные может быть, именно поэтому. Ну, так такой, вот такой, такой, такой всход, вот сход вот. такой. Но ну, само по себе рождение такого количества фантастически одаренных людей в одно время это вообще это не было, да? Человек сказал, что я сражался на полях Отечественной войны, и если Годы, проведенные мною в бою, а он был награжден Георгиевским золотым оружием за храбрость, у него грудь была в орденах, если вот это все не составило моей репутации, ну что же я, пусть я прославу трусом, но драться с дураком я не хочу. И общество встало на сторону Чайдаева, потому что его храбрость была общеизвестной. Как, как, как Репнин, когда его Пушкин вызвал. Да, когда, да, как Репнин, когда его вызвал Пушкин. Он, он был тоже человеком безупречной репутации именно в этом смысле. В смысле личной храбрости. Такое могли себе позволить Троевский, Репнин, Чадаев. Они могли сказать, да вы что? Вы, вы, вы меня, меня на живость проверяете? Да вы что, смеетесь что ли? Я там был проверен, где немногие уцелели. Это, кстати, и сейчас аргументы, я вам скажу. А что? Это и сейчас аргументы. Или? Это и сейчас аргумент. конечно. Вот. Самые спокойные люди, которых я знаю, это люди, которые уже отнервничали сою. Теперь а, второй близкий друг, с которым встречи очень редки но очень зависимы друг от друга. Как дружат? По переписке. Очень распространенный вид дружбы в XIX веке. С этим же человеком точно так же дружит Пушкин. Это Чадаев. Но ну, самый крутой западник за всю историю западничества в России. Чадаев человек, можно сказать, Паразитные биографии. Не буду говорить много, скажу только одну деталь, когда его вызвал к себе Александр Первый, и сказал, я давно за вами наблюдаю, и хочу вам предложить свою личную близкую дружбу. Чада я в тот же день подал в отставку и уехал в границу. Вот так, однако. Вот. ты чего ко мне с дружбой ты суешься? Ты кто такой? Я Чадаев, А ты? Ты император? Как Пушкин. Простим его. Говорит он о императоре. Ура мы наш царь. Так выпьем за царя. Он человек, говорит Пушкин. Им властвует мгновение. Он раб молвы, наветов и страстей. Простим ему неправое гонение. Он взял Париж, он основал лицей. Пушкин прощает царя. Царь предлагает Чадаеву близкую личную дружбу. И Чадаев через неделю оказывается в Англии, где его принимают за не только за англичанину. Никто так и не понял, что среди них живет русский, а за члена. Тайного религиозного клуба, необыкновенно строгих правил. Такой чудной англичанин, говорят они. Англичане вообще чудные. Но это такой чудной англичанин, знали бы они, что это столбовый русский дворянин. Вот. И, наконец, Чиадаев публикует в телескопе, в московском журнале, ну, не бог весь, какой, каком читаемом и прочее, прочее, он публикует первое философическое письмо из числа написанных им четырех философических писем. И, как пишет Герцин, это производит впечатление выстрела с корабля в темную ночь. Николай, прочитав... Раз... Два, три философическое письмо. Говорит, да что с ним делать, Минкендор? И потом говорит, а он сумасшедший. Его свидетельствовали. Ну как это можно было воспринять? Человек пишет, что у России нет истории, что Россия выпала из семьи европейских народов, приняв византийское православие, что у нас нет истории. Пушкин пишет Чадаев возмущенное письмо, переписывает его и не отсылает, понимая, что на Чадаева и так сейчас свалится. Его признает сумасшедшим, сажает под домашний арест. С правом выезда в английский клуб. К нему тут же представляют двух человек из московского штата третьего отделения. Немногочисленного. Да, очень, совершенно немногочисленно. но это главный объект третьего отделения. Им предписано сообщать, в чем был одет. Второй Чадаев, наш Евгений, пишет Пушкин в Евгении Онегине, говоря о необычайной тщательности Евгения Онегина в костюме. И вот такой человек. Когда он уже вернулся из Англии. Да, да, такой человек, западник до мозга костей, написавший в философическом своем первом письме, я помню, как я мальчишка, мне было лет 14, наверное, я читал, это первое философическое письмо. Я купил в бикинистическом магазине. Это письмо издание 1905 года, когда отменили цензуру в пятом году. Его отпечатали отдельной брошюрой. И я купил эту брошюру, я читал это первое философическое письмо, и был уже, ну прям как Николай, возмущен Чадевым, да, и тем, что он пишет, и тем, что у нас нет истории, и тем, что мы вообще чужие европейской жизни, прогрессы, и так далее, у нас вообще ничего нет, и мертвое пространство, и так далее, и там подобное, и все. И зла моему не было предела. и... Вдруг я натыкаюсь на такую фразу, которая меня просто обожгла. Чадаев пишет, уж не затем ли мы появились на свет, чтобы дать человечеству какой-то страшный урок. Я подумал, что... да. Ха. Как же это он так? смог предвидеть, что мы появились на свет, чтобы дать человечеству какой-то страшный урок. А уж страшнее этого урока и не было, какой мы дали всему человечеству. любопытный человек Чадаев, прелюбопытна дружба с ним Грибоедова, прелюбопытны слова Чадаева, я не могу любить свое отечество с закрытыми голосами. И было предписано писать в точности, что говорил. Кто слушал когда острил смеялись ли и кто после астроты отходил от компании Дально. детально детально что он там как москва реагирует на его словечки остроты ну, вообще Парадоксальность этой ситуации, да? Единственное место, куда сумасшедшему можно выходить, это элитный клуб знати. Если мне ручки отступить, а как вы считаете? Вообще, насколько он был прав? Ай, конечно. Это сослагательное наклонение. <свистый> ну, история не тесной, но тем не менее... Да терпит она вообще все. Дело не в этом. Дело в том, что, знаете, этот вопрос ведь никуда не исчез велосипед. Всего рассужд... исчез. Этих было. рассуждений у западников и у э, славинофилов э, хоть отбавляй. И э, славинофилы-то начали создание журнала, который назывался "Европеец". Понимаете, в чем дело? Тут такой вопрос действительно сослагательного наклонения. А если бы мы приняли католицизм, были бы мы своими в Европе? Боюсь, что нет. Боюсь, что нет. Спросите любого европейца, какая самая большая страна Европы. Сейчас на улицах Лондона, если спросить, никто не назовет Россию. Они не считают Россию европейской страной. Сейчас безусловно понимаете никакой католицизм не отменил бы теснейшие связи возникающего московского государства с ордой мы набрались ордынских порядков собственно говоря у нас была альтернатива которая гораздо ближе и без всякого католичества это боярская республика в новгородебского и у нас же была такая альтернатива, пойти этим путем, выборной власти и так далее. Но мы же не пошли этим путем. Все дело в том, что перед страной стояло, даже в случае того, что мы католики, никто бы нас от баты защитить не смог, потому что не было такой силы, чтобы защитить от Батыя они сами с трудом от него отбились, когда он в сорок третьем году вторгся в Европу, то Европа затрещала и монгольские отряды дошли таки до Адриатического моря. И безусловно, это не просто выдумка словинафильская, что Русь обессилила Орду. Преодоление русского сопротивления слишком дорого стоило. Монголам. И именно поэтому они не смогли дойти до последнего моря. Предположим, мы католики и никто нас защитить не может. И так мы попадаем в, это, в эту зависимость. Мы воспринимаем татарские порядки, которые во многом формируют наше государство. Мы воспринимаем перепись населения, подать из дыма. То есть вот эту внутреннюю организацию, которая есть у монголов. Мы вступаем в династические браки и так далее и тому подобное. Теперь, наконец, возникающая национальная идея, а это безусловно так, хотя это очень трудно объяснить психологически, но это так, идея освобождения от иго была, безусловно, национальной идеей, она-то и создала государство, а не вовсе там какие-то перемены в хозяйстве, как говорили марксисты. Государство создает идея освобождения, но могучий Орде, скованной мощным порядком, данной ей еще родоначальниками этого государства, военная организация Орды должна быть противопоставлена мощная, единоличная консолидированная власть, только она может противостоять. А никакой Новгород, сововечие. А Никакой Новгород, Свовичи. Никакой Новгород противостоять не может. Его Бог спас от того, что там татар не было. Просто они туда не дошли. Они обложили его потом огромной данью и так далее, но они туда не вошли. И ряд наших северных губерний, таких как... Вологодская, Архангельская, Аланецкая, они оказались незатронутыми татарским влиянием, поэтому они так были интересны для славянофилов, которые изучали там не только до Петровский, но и до монгольский быт. Западная Европа в это время не переживает таких катастроф. В Западной Европе в это время уже идет реконкиста, освобождение от последних арабских завоеваний. И таким образом, Здесь. обратите внимание, значит, последнее, что я хочу сказать. Мы создаем сильное централизованное государство к началу 16 века, то есть к началу реформации. В Европе. В Европе. И где бы мы оказались? Мы получили бы что? То, что у нас нашлись бы сторонники реформации – в этом нет ни малейших. Жидовствующее, вообще атеистическое направление. Матвей Башкин. И все это, эти идейные споры между иосифлянами и нестижателями и так далее и тому подобное. Ой, на какую почву русскую пролилось бы это протестанство. Мы получили потеряли бы территорию ну, западной. Конечно, мы получили Мы потеряли бы западные территории, мы получили бы гигантскую религиозную войну. Потому что, это я говорю, именно опираясь не на если бы, а на реальные факты. У нас в самых верхах были люди, очень склонные к идеям реформаторства. Очень склонные. Поэтому -то Петр и так безболезненно провел эту реформу. Взял и запретил выбирать патриарха. И объявил им царя, а впоследствии императора, главую церкви. Мы же взяли англиканскую систему. Но при Петре это обошлось без религиозной войны, потому что религиозная война вспыхнула раньше него. Она вспыхнула между новообрядцами и старообрядцами. Поэтому... Что было бы, если бы мы были крещены в католичество, а католические миссии здесь были, сюда приезжали германские епископы, но не имели успеха. Мы имеем слишком мало фактических данных о том, как вообще была крещена Русь. Сказание повести временных лет носит, безусловно, легендарный сказочный характер. Это, этих сказаний о тяжелой болезни какого-либо князя, царя, владыки, исцелении его христианским монахом и затем принятии христианства, этих сюжетов, в средние века, сколько угодно. Даже при помощи самого быстродействующего компьютера сейчас нельзя смоделировать всех тех последствий. Я говорю, мы, во-первых, слишком мало знаем о конкретных обстоятельствах принятия византийского варианта христианства. Во-вторых, к тому времени, когда мы принимали христианство византийское, формальные церкви еще не разошлись. Формально это было ран, ран, ранее их э, взаимных обвинений и раскола. Поэтому мы принимали просто христианство, но принимали его из рук греческой, то есть византийской церкви. А впоследствии мы становимся, как бы сказать, учениками в этой религиозной школе. Мы очень долго ученики, и только Флорентийская уния, 1439 года заставляет наши верхние духовенство духари... задуматься о том, а что такое вообще флорентийская уния? Флорентийская уния это полная капитуляция греческой церкви перед католицизмом. И именно это и придает идеологическую правоту старообрядчеству, когда а Вакум говорит, а что, собственно говоря, какие греческие? Вы что, не знаете, что греки приняли Флорентийскую Унию, что Греческая церковь является по сути дела униятской? Ну, греки принимали Флорентийскую Унию в расчете на то, что папа спасет их от Турок. Но папа их спасать от Турок не стал. И через 14 лет после принятия Унии. Византия перестала существовать как империи и государства. Предательство религиозное на благо грекам не пошло. И здесь приходит осознание, что мы и являемся столпом православия, потому что после падения Византии все православные церкви оказываются в руках иноверцев, в руках Ислама и царь Федори анч как говорится, человек не от мира сего, но вполне религиозно, так сказать, подготовленный человек, он говорит, а что, собственно говоря, как странно все получается? Константинопольская патриархия под султаном и Иерусалимская патриархия под султаном, и Антиохийская патриархия под султаном. А мы в Москве не имеем своего патриарха. Да это как же так-то? И он буквально принуждает патриархов восточных признать патриархство в Москве. Поэтому представить себе, что бы нам дал, мы слишком на отшибе. От Европы мы слишком большие ведь отношение европейцев к нам это отношение сформировалось в 18 19 веке и оно никогда не уйдет когда Петр ехал в Европу он Подслушал разговор, в котором немецкие вельможи, посмеялись над его манерами, говорили о том, что, ну, собственно говоря, искать каких-либо союзнических отношений с русским царем не имеет смысла, потому что Россия есть политик. Россия это маленькая политика, это в общем несущественно совершенно. И когда Петр э, ехал через Европу, в четырнадцатом году перед самой смертью Людовика 14 он ехал к нему во францию в гости и отдыхать на курорте он был первый русский курортник воды ехал пить вот минеральный он приезжал через германию вот, а он спросил что руслан есть политика Россия это великая политика. Россия стала великой политикой. Потом разделы Польши. Россия укрепляется на берегах Черного моря. Выходит, она владелица всей Восточной Балтики. И, наконец, поход 2013 года и 2014 году мы в марте въезжаем в Париж. И русский царь головой царей Агамена он на белой кобыле въезжает в Париж. И за ним едут все остальные, за ним. Они позади его, они не в ряду, они позади, он едет, он, он взял Париж, он основал лице Эти Пушкина равнозначные события. Взял Париж и основал лице. Все, после этого Европа, от этого ужаса, она уже не отойдет никогда. Она сейчас кончается сама, без нашего участия. Все, она умирает совершенно без нашего участия. Но виноваты будем мы, потому что мы вот этой огромностью, тем, что оказалось, что вот он, непобедимый Наполеон. Непобедимый Наполеон бежит бросая остатки своей армии как последний поддон. А сейчас про Беридонто, вы слышите, что там даже французы победили? оказывается. Ну побили, да, конечно, да. там да, блестящие а победы. Да. Да, я думаю, что когда Черчилз и там думали об открытии второго фронта, о времени, они вспоминали, вспоминали ну, Александра ну, Первого. Они-то, конечно. И они думали о том, что если мистер Николаевич на танках Рокоссовского и в Жукова заедет, так, помоет ну, их. Так в, Черчилль, в, только в, поэтому, Черчилль только поэтому и согласился на э, открытие фронтов в Северной Африке, потому что он понял, что иначе он пустит вообще русских в Западную Европу. И в Тегеране Черчилль э, попросил Сталина подарить ему его фотографический портрет Сталина. Мне сказал, у меня нет хорошей вашей фотографии. Это было э, в ноябре 1943 -го года. И все. Сталин. А Черчил знал, что Сталин ника ничего не забывает. Сталин сказал, да, конечно. Ну, ни привет, ни ответ. И вдруг в августе 1944 -го года Черчил докладывает, внезапно сел советский самолет в Лондоне. Рядом с Лондоном приземлился советский самолет, пакет от маршала Сталина премьера премьеру Черчилля. Внесли большой пакет, вот Черчилль распечатал его, вот такой величины, вот на таком картоне. Фотография Сталина, Черчилль переворачивает ее, там надпись «Моему другу Черчиллю Иосиф Сталину». Черчилль говорит, и что это? Он вошел в Польшу. Это самый черный день моей жизни. Он вошел в Польшу. Точно. Вот Сталин напомню, Он выполнил его просьбу. Но именно вот так. Вот. В этот черный день жизни он вошел в Польшу. Вот чего, он, чего они боялись. Конечно... И ушибленные раз и навсегда этим. Я, ну вы, мы ушли дальше. Да. Ушли дальше, мы... но вообще, те, куда ни киньте, тема, тема огромная. Вот. А, вот, и, если вернуться. Если, да. вернуться, если э -э вернуться к грибоеду, то и... скажем так. Вот такой подбор знакомых и друзей. Танянов пишет в Азир Мухтаре, сидя... Среди декабристов, сосланных на Кавказ, там был полковник Бурцев, один из авторов вот этого вот проекта о развитии Кавказа, который писал Грибоедов. Да, и Грибоедов, сидя за этой дружеской попойкой, вдруг подумал, а кто здесь молчали? А молчали. Здесь я. Вот такой подбор друзей и, наконец, отношения с декабристами. Ведь он был оправдан в чистую, ведь многие были и оставлены на службе, но резолюции оставить в подозрении. Грибоедов был оправдан абсолютно в чистую. Во-первых, вопрос такой, что сжигал Грибоедов, когда Ермолов дал ему два часа на приведение бумаг в порядок. И что бы у него нашли, кабы, он так удачно не вернулся вовремя, и посланец Ермолова не сказал бы ему, что за вами приехали, генерал задержит их, у вас есть время... И это было два с лишним часа. А за, за, ним, за ним приходили с третьего девчонка? Его арестовали, увезли в Петербург, да, он сидел в крепости. Так как его имя встречалось, и были свидетельства двух декабристов о том, что они его приняли в общество, но ничем это не подтвердилось. В бумагах Грибоедова не нашли ничего, собственно говоря, сомнительного. Другие декабристы никто не показывал, что Грибоедов был участником... Ильич, было правосудие. Что? Было правосудие. Было правосудие. Да, было правосудие. Правосудие признало абсолютно невиновен. А... Он сразу получает повышение по службе. После крепости. Да. После, да, это было условие царя. Всякий, кто привлекался, но был признан абсолютно чистым, получает повышение по службе. Компенсацию за неудобство. Извините, подозревали, были неправы. Получите компенсацию. Фантастика. Николай приказал повысить в чине всех родственников декабристов, причем очень резко искал и всячески ласкать их по службе. Они нисколько не виноваты в действии злоумышленников. Они родственники злодеев, но они не их единомышленники. И все получили очень заметное повышение. Очень было а. Не успеем, который до седьмого, до девятого колена, как говорил библейский, да, как мне говорил дед старый, он мне говорил, ну так ты пойми, а да что меня посадили? Я, ты ведь шорник, шорник я, я детям Тухачевского валенки подшивал, и десятку улепили. Только вышел в 1948 году, мне еще десятку влепили. Шорник валенки подшивал. Валенки детям Тухачевского валенки подшивал. Вот. А здесь была вот такая такая политика. Ну, отношения Липоведова, который прекрасно знал и о... Союз спасения отечества, союз благоденствия, оно отражено в комедии. Репетилов говорит: у нас собрание в английском клубе, шумим, братец, шумим, и его совершенно гениальное высказывание про руководителя всего этого движения. Он говорит: узнаешь по портрету, ночной разбойник, дуэлист, в Камчатку сослан был, вернулся алиутом. И крепко на руку не чист. Но умный человек не может не быть плутан. Когда же о честности высокой говорит, каким-то демоном внушаем, глаза в крови, лицо горит, сам плачет, и мы все рыдаем. Рассчитался с американцем Толстым, грибоедов, которого надох не переносил. Но заодно вот, вот и вот это вот его презрительное отношение ко всему этому, когда же честности высоко говорит каким-то демоном, внуш... и мы все рыдаем. Вот. И его слова о том, что сто прапорщиков решили изменить государственный строй России, он мне что предлагает? Вот вы сто прапорщиков собрались и решили изменить. Там были не прапорщики, он знал, там были генералы. Это, это, там, это, это кто сказал? Там были грибоедов, сказал про декабристов. Сто прапорщиков решили изменить государственное строительство. Это он, смешно. Он э, как, э, в какой дискуссии это произнес? Кому, кому это он сказал? С ним вели, э, так сказать, его прощупывали, как он насчет вступления. Он сказал прямо и определенно. в вот этот период. Да, именно в этот период, когда они его вербовали. Ну, начали так делать круги. Ну, сказал, что 100 прапорщиков решили изменить государственную территорию России. А не смешно. Пушкин изменит свое отношение к декабристам позже, после восстания. Он перерастет декабризм после того, как... Все это случилось. Грибоедов перерос в декабризм до того, как это случилось. Он был человек, включенный в огромную, по тем временам, конечно, бюрократическую машину управления Россией. И он прекрасно понимал, что вот эта группа заговорщиков, ну вот он успешен. Вот Якубович достал пистолет и выстрелил в Николая, и убил его. Вот успешен этот захват власти. Прочитаны все эти манифесты. А дальше что? Как а дальше сегодня. как управлять этой гигантской империей? Они, они представления не имеют. имеют. Какова будет реакция дворянства проснувшихся бескрепостных в один миг? Все. Как написано было у Никита Муравьева, Ну, красиво написано. Никита Михайлович написал красиво. Раб, прикоснувшийся земли русской, становится свободным. Не только своим, но и всем чужим, бежавшим из рабства. России гарантирует свободу. Коснулся земли русской, и ты свободен. А как дальше -то? они же не представляли себе этого совершенно. Ну, создать директорию. Один пестоль, пестоль Павел Иванович, которого можно смело называть одновременно и Владимиром Ильичем, сказал, а как, а директория, директория, ну, революция там была уже, да, директория. И каждый директор... Руководит государством всего один год, и потом уходит в политическое ничто. Он уже никогда, никуда не выставляется, ни кем. Все и все сказали, как это чудесно, демократично, вот эта вот ротация, сменяемость — это прививка от диктатора. Советского поэта Самойлова Пушкин, размышляя о пьесе, думает: на времена для бродов слишком крутые. И не из Брутов ли Наполеон? Наполеон-то явно из Брутов. Пушкин все точно угадывает. Потому что, оказывается, у Павла Ивановича там есть приписка, что первый директор, первый диктатор для того, чтобы набраться политического опыта всей директории, будет править бессрочно. И это будет Павел Иванович Бесс. Гриба Грибоедов, он э, карьерист, он делает он, в хорошем смысле, он делает неплохую карьеру государственную. Он, он карьерист. Вернемся опять к комедии. Именно Чацкий открывает вот эту блестящую плеяду лишних людей. Александр Андреевич Чацкий образован. Он три года ездил по заграницам, многое повидал. Он вернулся в Петербург и был обласком властью. Молчалин ему говорит «С министрами про вашу связь?» Но... Там Чацкий понял, что от него ждут, чтобы он прислуживался. А он говорит, служить брат, прислуживаться тошно. Он человек абсолютно декабристских воззрений. И Пушкин говорит странную вещь. Он говорит, Грибоедов, говоря про комедию, он говорит... О, Грибоедов, Грибоедов умен, Чацкий глупо, а Грибоедов умен. Почему он так про Чацкого? А Пушкин потом поясняет, он говорит, а перед кем он это все говорит-то? Он говорит, перед людьми, которые понять не могут, умный ну, человек, себя так вести не будет. Чего это он, с колозума рассказывает такие вещи, это смешно. Он Фламцу рассказывает свои карбонарские эти самые, смешно. Он лишний человек. Он понимает, что если он, он выбил первую часть куруров, то есть э, контрибуции у Шаха, он поехал за второй э, долей, за второй частью, он понимает, что если он э, привозит вторую часть этих самых э, денег-контрибуции, то он действительно статский советник. Вот, и, так сказать, ему прямая дорога в руководство э, министерства иностранных дел. Вот, что такая карьера перед ним откроется. Но она откроется не перед ним, а перед одноклассником Пушкина Горчаковым. И именно князю Горчакову и суждено будет стать и министром иностранных дел, и канцлером Российской империи, и светлейшим князем Горчаковым. И, то есть Александр Горчаков воплотит мечту Александра Грибоедова. Вопрос, который плохо изучен, это вопрос о том, насколько Грибоедов понимал, что он становится одной из ключевых фигур большой игры насколько он понимал что это эпизод большой игры что это все взаимосвязано что россия против своей воли желания просто силою вещей ввязалась в эту большую игру что она главный реальный противник Англии и чтобы свергнуть Павла, первого Англия не пожалела заплатить немыслимую по тем временам сумму в миллион фунтов стерлингов. Вот что такое большая игра. Вопрос неизученный. Понимал ли Грибоедов, что Павел, что иранская война? что неизбежная война с Турцией за режим проливов и так далее, что это все звенья большой цепи и обрыв произойдет в Крыму, в Крымской войне, когда мы потерпим сокрушительное поражение в этой большой игре. Ну, свержение Павла было большим поражением, но не сокрушительным. А вот. Поражение в Крыму будет сокрушительным, поражением настолько серьезным, что оно вызовет вот эти гигантские великие реформы Александра II. А свержение Павла это англичане? Да, конечно, целиком полностью англичане. интрига. Какая интересная тема. То есть это не движение придворное? Нет, братья, нет, братья, нет братья. это прямо исходило. Прямо. Они, они, они боялись его дружбы с ней, с немцами? Они боялись его союза с Наполеоном. Они уже объявили поход в Индию. Уже казах, корпус казацкий двинулся на Индию. План был разработан Наполеоном, да, Казаки должны были выйти в исходные позиции, после чего должны были прибыть экспедиционный французский корпус. И в Англии это вызвало чудовищную панику, они понимали, они говорили, один, один иностранный солдат, перешедший северную границу Индии, и это будет всеобщее восстание в Индии, которое снесет все. И... Они безумно испугались союза Павла и Наполеона. Они уже жалели об этой Мальте, потому что не так она была важна стратегически, чтобы ее захватывать и таким образом наносить Павлу такое смертельное оскорбление. Он мальтийский кавалер, он магистр мальтийского ордена узнает о том, что Мальта захвачена англичан. Они даже не соблагоизволили оповестить его, своего союзника, между прочим, он пришел в дикую ярость. Здесь французская разведка не дремала, она немедленно сообщила Наполеону о том, что Павел в ярости. Толеран накатал очень умное письмо про то, что вот, дескать, Ваше Величие, каково англичане -то? Вот оно истинное мурлота. Они со всеми так, Торгаши без чести, без совести. Вы благороднейший, можно сказать, государь Европы, магистр древнейшего урбина. Вы их союзник, и что же? Ну и получился противоестественный союз между Павлом Первым и бывшим республиканцем, еще не императором Наполеоном, но уже первым консулом. Павлу стратегического ума хватило. На самом деле все насмешники, которые говорят про эту, эту, идею этого индийского похода, они говорят без реального знания дела. Военные эти специалисты говорят, что это была затея совершенно нешуточная. А на самом деле первый иностранный солдат в Индии... Это восстание. И все. И восстание всеобщее, которое сносят английские порядки. Наполеон уже проектировал, что будет в Индии. Это было очень умно. Он ни в коем случае не хотел там восстанавливать что-то подобное английским порядкам, А... Англия, решившаяся индийского хлопка и индийского рынка сбыта, это Англия, ослабленная просто многократно, поэтому были затрачены фантастические деньги на подкуп гвардии. Такая замечательная дама, как Жеребцала, любовница английского посла, она здесь заправляла суммами, и впоследствии она сама говорила, что никто даже не представляет, каков был размер денег, которые проходили через мои руки. Вот. Сейчас этот размер известен, вот 1 миллион фунтов стерлингов. Сумма по тем, ну, как сейчас, несколько миллиардов долларов. Это, это исторически доказ, Да, да, да. Все документы сейчас уже, не все, конечно, но большая часть документов опубликована. Это была целиком и полностью английская интрига. Разумеется, многие русские офицеры, даже среди тех, кто непосредственно вошел в спальню Павла и принимал участие в убийстве, они не понимали, что они действуют как орудие Лондона. А кто ну, руководители заговора понимали, Жеребцова и э, Зубова понимали, потому что они через них шли эти деньги и так далее и тому подобное. Верхушка, верхушка заговора, она все это прекрасно понимала, но она как раз действовала не только из того, что англичане ей платили деньги. Это были люди, которые совершенно были категорически против союза с Наполеоном. То есть идейные противники. Да, идейные противники. Они считали, что Наполеон революционер, что он якобинец, что он да, что это он противник легитимной монархии, он узурпатор. Они считали, что до этого внешнеполитическая линия. Правительство Павла было абсолютно правильно – Это союз с Англией против Наполеона. Итальянские походы Суворова против Наполеона и против Франции. Наполеон в это время в Африке, а Суворов уничтожает все плоды наполеоновских побед в Северной Италии. Если вернуться к Грибоедову, он, он в Тегеране за второй частью Когда он приезжает в Тегеран, то... Английский заговор уже против Любоведова отработан до деталей. Англичане уже сняли план помещений посольств. У них есть группа, которая получила уже деньги, так называемых религиозных фанатиков, которые должны расправиться с русской дипломатической миссией. Англичане заинтересованы в районе Кавказа. И то, что происходит, их совершенно не устраивает. Дагестанцы и чеченцы не имеют каких-то значительных успехов в Кавказской войне. Кавказская война идет с перевесом русского правительства. Это значит, что Россия рано или поздно установит пути сообщения. Военно-грузинская дорога начнет действовать. И таким образом власть России на Закавказье, на Грузию и Армению, и на Азербайджан, который будет уже охвачен таким образом с юга проникновением в Армению, на Хичеване и так далее. Там подобное. Англия понимает, что она теряет Кавказ. Вот, потеря Кавказа ведет к неизбежному усилению позиции России на Черном море и к изменению режима проливов. Тем более, что победа России в русско-турецкой войне в 1928 году привела к тому, что теперь в Стамбуле правит султан, который расположен к России, который отказывается от идеи Союза с Англией, который посылает своих чиновников Киселеву в Бессарабию, чтобы они посмотрели, какова реформа Киселева, и по образцу и подобию устроили управление на всех европейских территориях Турции. Вот это все составляет содержание этого момента большой игры. Фактически, с 7 войной Франция перестала быть соперником. Британской империи, всемирной. Британию интересует Средняя Азия, Британию интересует Иран, Афганистан, Турция. Территории, которые Британия не собирается захватывать, ни Иран, ни Турция, но она стремится сделать эти государства своими вассалами политическими. И в этом районе сопротивление реальное, не стремясь вести антианглийскую политику, а отстаивая свои интересы. Просто свои интересы в этом районе, так как она их понимает. Россия становится объективно противником, соперником Англии вот на этом пространстве, в, это, в этих вопросах. И таким образом большая игра получает очередной импульс, а убийство Грибоедова оказывается бесполезным для какого-либо успеха Англии в большой игре, потому что англичане убивают Грибоедова и громят русскую дипломатическую миссию посольства в Тегеране, они громят с одной единственной целью, чтобы началась новая иранская война. Они готовы перевооружить иранскую армию, и с тем, чтобы Иран установил контроль над районам Баку. Их интересует нефтедобыча в Баку. Ну, Николай II принимает извинения персидского шаха, получает знаменитый алмаз, шах, в подарок, как бы, в выплату за жизнь Грибоедова. И новой русско-иранской войны не происходит. О противодействии русским планам и русскому влиянию в Персии Грибоедов, конечно, прекрасно знал. Но... Но насколько он понимал общую картину, в том, что это один из эпизодов вот этой вот большой игры, это вопрос малоизученный. Во всяком случае, в опубликованных бумагах Гривоеда никаких ссылок на это нет.